Давайте начнем. Кто не знает меня, представлюсь. Зовут меня Александр Кокшаров. Я в свое время долго, долго проработал в Академии государственной службы. У меня второе высшее образование по специальности государственное и муниципальное управление. И я этими вопросами занимался в течение 15 лет. И надеюсь, что вот эти мои знания, умения, навыки вам в какой-то степени пригодятся с точки зрения того, чтобы понять, что происходит в нашем государстве, в нашем обществе какие проблемы и угрозы, как любят в последнее время говорить, существуют, и что с этим делать, как с этим бороться. Конечно, с этим, наверное, вопросом сложнее всего, потому что я так предполагаю, что если люди, которые находятся у власти в виде различных социальных групп, слоев и конкретных личностей туда попадают, то, конечно, из власти уйти далеко не каждый хочет и может, скажем так. Власть – это одна из самых, наверное, сильных вещей, которые затягивают и человека не отпускают. Это, по сути дела, как наркотик, причем один из самых, наверное, сильнейших наркотиков, сильнее даже, чем деньги, как говорят, по крайней мере, некоторые. Мы с вами прослушиваем ряд лекций, в рамках которых вам, как и волонтерам, и будущим там, специалистам в области государственного и муниципального управления, может быть, почему и нет, и в том числе электорату, соответственно, нужно понять вот, те составляющие, которые входят в устройство нашего общества, связанное в первую очередь его, с его политической составляющей. Потому что общество, конечно, включает в себя множество разных элементов. Это достаточно мощная, можно сказать, глобальная система, которая распространена на всей планете Земля, включая в себя духовные, культурные экономические, там, производственные какие-то характеристики, в том числе и вот эту вот политическую составляющую, которая в самом обыденном, наверное, восприятии представляет собой действительно вот то понимание, которое сложилось еще в Древней Греции. Полис – это город, город в рамках которого существует своя особенность устройства, взаимодействия людей, которые в этом городе проживают, той структуры, которая в этом городе построена, в течение какого-то определенного времени, те культурные какие-то ценности, которые сложились в отношениях между этими людьми. Ну и естественно речь идет, конечно, о тех людях, которые находятся во главе управления данным городом. Соответственно речь как раз и идет о власти, которая становится основой политической системы вот этого города политического устройства общества в целом. Вот вторая тема э, наших лекций посвящена как раз политической системе для того, чтобы понять, что она из себя представляет. <клев> э, в данном случае э, нужно сказать, что политическая система общества э, обладает несколькими разными составляющими э, понятиями, вот в данном случае у меня здесь записано, что политическая система общества – это социальный механизм, посредством которого осуществляется власть. Понятно, что вообще само понятие власти, мы с вами его уже разбирали с кем-то на предыдущем занятии, оно достаточно условно и многогранно, начиная с физического какого-то принуждения и заканчивая экономическими, духовными, структурно-организационными аспектами, которые позволяют одними, одним людям давлеть над другими людьми, начиная с конкретных еще раз повторяю личностей и заканчивая какими-то социальными группами в виде, например, политических партий, организаций каких-то движений. И в данном случае политическая система общества более широкое понятие это комплекс политической организации возникающих в процессе ее политических отношений, политического сознания, политических и правовых норм посредством которых осуществляется политическое руководство. И управление, а можно сказать и взаимодействие в рамках существования, развития э, общества. Потому что вот, э, я много лет изучаю управление, все же понимаю, что управление это не только воздействие в первую очередь одного на другое, одного субъекта управления на объект управления, это еще и взаимодействие. Вот почему я э, и в прошлый раз э, тоже говорил, что надо не просто да, быть либо объектом, воздействия либо субъектам, надо научиться взаимодействовать с друг другом, исходя из разных оснований, о которых вот в последнем тогда, помните, мы говорили да, слайде, что нужно уметь налаживать взаимодействие с властью в различных его составляющих и формированиях. Ну, конечно, самый крайний вариант это уничтожение данной власти, которая существует и мешает развитию общества в целом, то есть его позитивному функционированию какому-то. Но это, конечно, крайний случай. В истории нам известна масса подобных примеров. Из чего состоит политическая система в обществе? Вот э, структура политической системы, то есть всех вот тех отношений, которые складывались в течение э, сотен и даже тысяч лет, она в принципе э, не изменилась э, и включает в себя четыре основные характеристики. Первое это политическая организация общества организация что это такое это объединение двух и более людей которые соответственно взаимосвязаны друг с другом по разного рода основаниям так вот в данном случае организация это не только какое-то здание сооружение это в первую очередь люди но здесь в широком смысле под политической организации общество понимается само государство а государство в данном случае у нас как бы оно не называлось является неотъемлемой частью общества, с теологической точки зрения, в прошлый вот раз я не остановился на аспектах происхождения государства. Государство ведь очень связано со словом «господарство», причем в Молдавии «господарь», «господарство» оно было распространенным понятием «господом дарованное». То есть вот теологический аспект происхождения государства, слово, этимология данного слова, не больше. Вот. Это государство со всеми его составляющими, политические партии, движения, общественные организации, которые так или иначе э, взаимодействуют с властью и оказывают на нее определенное влияние. Если мы считаем, что президент государства это настолько волевой, самостоятельный человек, который принимает решения да, сам по себе, невзирая ни на что, то мы в этом плане конечно, ну, э, явно грешим против истины, потому что существует масса. Разного рода факторов, которые оказывают на него влияние не только личностного характера, но и, конечно же, группового, социального и так далее. Мы можем в данном случае говорить о разного рода элитах, которые существуют в обществе и формируются в зависимости опять же, от разного рода оснований. Это лидеры политических партий, руководители крупных организаций, предпринимательских кругов, направлений и так далее и тому подобное, которые так или иначе э, пытаются тоже э, оказать свое влияние, воздействие э, на власть, на руководство государством, либо участвуя в этой власти, либо противодействуя ей определенным образом. Причем оппозиция тоже в данном случае включается э, в политическую организацию общества. То есть это неотъемлемая составляющая. Без оппозиции быть не может. Почему? политической организации общества потому что она в данном случае становится определенным скажем так уравновешивателем противовесом той власти которая существует иначе все склонится в направлении ну, засилья, скажем так, власти какой-то конкретной группы, что может привести к серьезным негативным чаще всего последствиям. Вот если говорить, например, о той же коррупции, вот буквально сегодня тоже обсуждали со знакомым эти вопросы, что все равно власти, коррупция, вещи очень взаимосвязанные между собой, к сожалению. То есть люди пока не находятся у власти, они о коррупции могут говорить все что угодно, плохо, хорошо там и так далее, бороться с ней, люди, попадающие во власть, сами становятся частью коррупции, к сожалению. Да, и говорить об этом тоже достаточно сложно, исходя из конкретных личностей, там, особенностей. Но все же власть очень сильно влияет на формирование коррупционной составляющей. Вот, ну никуда не денешься от этого. Об этом потом подискутируем, если захотите. Значит, дальше. Вторая группа, составляющую политическую систему общества, это политико-правовые нормы. Например, конституция, законы. Какие-то уставы политических партий, традиции, обычаи, которые существуют в данном обществе, может быть, сложились в течение каких-то сотен и тысяч лет. Это вечевое, например, развитие Великого Новгорода существовало все же не один десяток лет. Это... В определенной степ степени демократия в США, она тоже существует уже сотни лет, и там реально люди считают, что у них существует демократия, да потому что, э, опять же, можно вспомнить, ни один президент Соединенных Штатов э, больше никогда не участвовал в выборах, да, отработав свои 40 установленные в данном случае Конституции. Ну, кроме одного случая, который произошел во время Великой э, Второй мировой войны в данном случае. Так вот, здесь речь идет как раз о тех традициях, которые сложились в обществе. Ну, у нас вот какая традиция сложилась в обществе? Не ходить голосовать. А зачем? Да, то есть ну, власть все равно сделает, как хочет. Вот это уже в определенной степени традиция, которая является неотъемлемой частью, к сожалению, тех норм, которые сложились в нашем обществе. И эти нормы... Ну, я думаю, стоит в любом случае ломать. Я вот пытаюсь э, ломать эти э, традиции путем воспитательной какой-то работы, вот в том числе проводя подобные занятия. Это, конечно же, основные законы государства, которые само же государство и формирует, и использует для себя любимого в первую очередь, а потом для всех остальных. То есть мы, и мы с вами это должны понимать, потому что, например, хотели бы вы внести изменения в Конституцию Российской Федерации по поводу увеличения срока президентского правления. Я думаю, большинство народу глубоко на это наплевать, да, сколько там будет президенту власти находиться, 4 года или 6 лет. А власти это захотелось, и они внесли изменения в Конституцию. Теперь президент, соответственно, может находиться у власти 6 лет 2 срока подряд. Вот. То есть с 8 лет до 12 увеличили да, подобный срок. Хорошо, потому что на самом деле это сделано только для них. Это не для народа абсолютно сделано. А, ну и другие аспекты. Далее. Третья составляющая политической системы – это политические отношения. Отношения, складывающиеся между классами, социальными группами, нациями, государствами по поводу их участия в осуществлении политической власти. Но здесь, наверное, в самом э, простом варианте нужно говорить о том, как люди относятся к тем или иным политическим партиям, политическим движениям, как политические партии взаимодействуют между собой. Ну, Обратите внимание на существование четырех основных политических партий, которые находятся в Государственной Думе, да, то есть по сути и реализуют государственную политику. На заседаниях мы видим, как они иногда ругают друг друга, покидают зал, да, там, а в обеденные перерывы в, в Государственной Думе вы можете увидеть, как они мирно обедают рядышком, да, разговаривают друг с другом, женятся даже между собой там, и так далее и тому подобное. То есть, так или иначе, это вот, речь идет о тех партиях, которые действительно долгое время находятся у власти, они настолько привыкли к этому, что им там хорошо, комфортно, уютно, и они даже не собираются ничего в этом плане достаточно серьезно менять. Хотя, конечно, цели они определенные пытаются так или иначе, вне всякого сомнения, преследовать. Отношения людей. Вот посмотришь в Фейсбуке, да, начинают ругаться между собой там, до обзываний, до всяких представителей разных партий, сочувствующих и так далее. Возникает законодательный вопрос: а зачем? Да? Вот, в первую очередь проблема э, вот этих вот политических отношений это налаживание взаимодействия, умение договориться друг с другом, да, ну или, по крайней мере, как-то не ну уж. Не договариваться, что ли, не говорить, да? Ну, ну, не нравится тебе это мнение. Ну, пожалуйста, и не общайся. Зачем друг друга вот поливать грязью, тем более власти это гораздо выгоднее, чем вы будете уметь договариваться между собой, невзирая на разные подходы. Я вот, э, честно говоря, партиях никогда не состоялась состоять что-то не очень хочется потому что у меня свое собственное мнение и я критикую и ту и другую и третью четвертую партии до да, который в данном случае мне не нравится по каким-то определенным основаниям. это мое политическое личное мое политическое отношение у вас оно естественно свое вот это все и составляют тоже часть политической системы общества и наконец политическое сознание это понимание того а насколько нам все это нужно. Вот вам это оказалось нужно, потому что вы сюда пришли, и вам, наверное, что-то хочется действительно поменять в отношении власти. Причем основная масса находящихся здесь – она никогда не жила в принципе при другой власти. Да? Ну или там если и жила, то в неосознанном состоянии или там может быть в каком-то молодом достаточном состоянии, не воспринимая все вот эти вот основные аспекты. Мне посчастливилось все же пожить и при Советском Союзе да и видеть э, годы правления Леонида Ильича Брежнева, пусть опять же да, в детском э, сознании, но все равно. Я воспринимал это как хорошие, достаточно такие интересные годы, где весело как-то жили, не пьяно, а весело вот именно, да, когда было хорошо и никакой э, руга не было. И все ходили голосовать. Да, голосовали, может быть, за одно, одних и тех же людей, но с другой стороны понимали, что будет определенная стабильность которая тоже является пониманием, вот этого, вот этого политического сознания. Да? Наличие в голове стабильности по отношению к власти, стабильности по отношению к обществу и так далее. Пришел Михаил Сергеевич Горбачев, и с перестройка все закончилось, к сожалению. Вот. вот те составляющие структуры политической системы общества, о которых кратко можно поговорить. Дальше для чего нужна политическая система общества то есть какие функции она выполняет на самом деле вот слово полис очень э, сильно ассоциируется знаете с каким словом полиция что такое полиция в данном случае до да? полицейский это охранник города так вот в данном случае политическая система общества нужна для правопорядка то есть установления и поддержания порядка на, на той территории на которой Общество проживает. Это я вот в самом простом варианте вам это рассказал. Здесь вот в данном случае функции а, уже а, ну, рассмотрены достаточно научно, скажем так. Это функция целеполагающая, которая предполагает, а для чего все это нужно вообще, а, для чего существует власть, а, для чего эта власть так или иначе решает вопросы какие цели преследуются обществом там, нашим государством или ставятся перед обществом, вот раньше было построение коммунизма И вот верите, я вот э, был э, пионером, октябренком вот настолько у нас сознание было пропитано строительством коммунизма что я хотел честно построить коммунизм вот и радовался этому. Сейчас вот у нас такой идеологии нет, например, да, и целеполагания какого-то особого. Я тоже не вижу в государстве. А чего хочет наше государство? Мне вот всегда хочется задать вопрос. Счастье и благополучие граждан. Мы в прошлом, На прошлом занятии э, цель какая? Повышение благосостояния общества, да, главное государство. Что-то нет этого вот как-то вот. Вроде только говорили, говорильня одна идет, а никакого благосостояния и не вижу. И когда мне говорят, да машин же столько появилось, да, у всех машины есть. Я говорю, это аргумент, это вообще, я против аргумента, только такого молчу, потому что я не знаю, чего возразить людям, да, что машин много появилось, некуда машины ставить, как мне говорят. Ребят, так вы сравните с Европой, с отношением на душу населения, автомобилей и так далее, и вы поймете, что мы еще, ох, как далеки от Европы, например, той же. Вот. Причем я не хвалю Европу, у него там свои проблемы. Далее, функция. Регулятивная, то есть она как раз предполагает регулирование тех отношений, которые э, в данной политической системе существуют. То есть кто не прав, тот против нас. Э, в любом случае это происходит, потому что э, появятся всегда люди, которые будут недовольны политической системой. Да, и их надо сначала, вернее, надо понять, что э, нужно этой политической системе, а потом всех пытаться под эту гребеночку подгрести. Вот. В Советском Союзе была коммунистическая партия Советского Союза с количеством человек 19 миллионов человек. Это одна из самых массовых партий в мире, не считая коммунистической партии Китая, ну там просто народу много, поэтому она там самая массовая, да? а в нашем э, обществе она была самая массовая в то время партия. В данном случае сейчас у нас, например, многопартийная система предполагается. И у нас, я не помню, порядка 60, наверное, где-то партий разного рода существуют. и ну, из них, вы сами понимаете, да, прекрасно наиболее активными и значимыми являются те четыре, о которых я говорил уже. Вот. И э, в данном случае под вот это представление... Э, много партийности, под это представление порядка, под это представление Конституции, всех нас постро... пытаются определенным образом построить. В Советском Союзе строили таким образом, не нравится расстрелять, да, или на 10 лет куда-нибудь там в дальние края отправляли. Э -э иногда за границу высылали, чтобы было прям праздником для высланного. Вот. Э -э у нас сейчас нет таких аспектов, э -э но тем не менее, э -э наше государство э -э с и политическая система вот всегда обладала определенными характеристиками тоталитарности вот я всегда это говорю В силу объективных основ существования нашего государства наше общество тоталитарно и политическая система у нас тоже тоталитарная то есть она жесткая и как бы нам ни говорили про демократию всегда все будет сводиться к этому не нравится значит куда-нибудь на два года на 3, на 5, на 10. вот но чтоб потом вышел и сказал: не все нормально ребята я больше связываться с этим не хочу вот. К сожалению, это особенность нашего общества, но об этом отдельный вопрос. Дальше мобилизационная э -э, политическая система общества, она ресурсы все вот эти вот, да, которые в обществе существуют, она должна капитализировать, э -э, объединить для сохранения э -э, себя самой вот этой вот политической системы, для сохранения власти. Поэтому Финансовые отношения, какие-то э, производственные отношения, ресурсные отношения, они все так или иначе э, направлены на сохранение власти. Причем по конституции, пожалуйста, власти народа, там, власти какой-то социальной группы, власти монарха, это уже в зависимости от государства и э, особенностей политической системы. Далее, дистрибутивная. То есть в данном случае речь идет наоборот, о распределении ценностей, о передаче этих ценностей разными, разным социальным группам, которые в обществе существуют для поддержки. Например, молодежи что нужно в первую очередь? Что нужно молодежи, скажите мне? Ну, Места для учебы. Чтобы ее не трогали, денег побольше, да, хорошую работу может быть, э, там, жилье, обеспеченное жильем и так далее и тому подобное. То есть по сути дела да, государство чтобы, э, и система, чтобы сохранить себя, она должна каждой э, вот этой социальной группе предоставить то, что ей хочется. Ну опять же, с одной стороны, мобилизовав оттуда все определенные усилия. Вы даете нам это, мы вам даем это от, от э, молодежи сейчас вообще государство что-то требует? Скажите мне, пожалуйста. Молодежь от Государству от молодежи что-то требует? Нет, ну, кроме нет, соблюдения законов. По ГТО недавно ввели. Нет, это немножко другое. А, ГТО, а, ГТО готов к труду и обороне. <боролись> ну, это для здоровья, наверное, в какой-то степени. Я бы сам поздавал, честно говоря. А? а? Нет, конституционная обязанность, конституционные права это есть. Но в целом, вот на самом деле у меня сложилось впечатление, что э, молодежь нынешнему государству не особо нужна. Была. И кстати, вот последние вот эти вот встречи там, с Сашей Спилберг, я, честно говоря, не знаю, кто это такая э, в Государственной Думе ее выступления да, э, и попытка государства вклиниться вот в эти вот социальные сети там и так далее и тому подобное это как раз понимание того что они упустили действительно очень большую социальную прослойку надеясь на то что молодежь живя в этих условиях и не зная никаких других условий и особо выступать не будет а она взяла и выступила в первую очередь не пенсионеры которые жили при советском союзе а именно молодежь и теперь власть Начинает задумываться, а что в этом плане делать. Да, и были, есть, и существуют какие-то молодежные организации, и они действуют в принципе достаточно ак активно, но задействуется да, только маленькая часть на самом деле молодежи. Остальные заняты всем чем угодно, причем э часть молодежи просто пьет, там наркотиками увлекается, да, кто-то спортом занимается, ему плевать на все остальное, там, предположим, это все по-разному. Ну это уже тоже вопрос достаточно большой и спорный во многом. Далее, следующая функция, это функция легитимации, то есть по сути дела определение соответствия тем нормам, которые должны быть. То есть причем легитимность, она предполагает законность в какой-то степени, да, что все действия власти, они носили законный характер. Обратите внимание, и, и президент, и э, там, председатель правительства говорят постоянно о законности. Что все должно быть на законных основаниях, все должно быть легитимно. И в этом они правы. Вопрос только заключается в проблеме. Кто формирует эти законы? То есть, если они эти законы формируют для себя, а потом говорят о законности, да, то возникает закономерный вопрос, что они как раз... И выступает против достаточно большой части общества, которым эти законы в принципе не нужны. Как я уже говорил о шестилетнем сроке президентства. Кому, оно, кому это надо? В других странах по 4 года работают и никаких проблем нет. А тут вдруг а, не успевает президент за 4 года решить все проблемы. Надо же вот как. И вот смотрите, все законы специально делаются для этого. А потом говорится, да у нас все легитимно, смотрите, все на законном основании. Дальше. И консолидация общественного политического строя. Это интегративная функция, которая предполагает, что все же общество должно быть объединено разными основаниями, начиная с построения, я не знаю, коммунизма. У нас сейчас идеология патриотизма достаточно активно развивается, да, и используется. Обратите внимание, все вступают в юную армию, мальчишки, девчонки, все разбирают автоматы, ГТО сдают там и так далее и тому подобное. Патриотизм, потому что вокруг одни враги. Вот. Идея в принципе неплохая и в принципе для нашего общества работающий. Вопрос только опять же, какие методы и какие способы там э, используются. И какие направления в работе. Э, тоже вопрос достаточно большой. Далее. Э, какие бывают политические системы? Ну, есть несколько разного рода классификаций. Вот в первую очередь берется за основу формы государственного управления где мы можем говорить о двух основных типах политических систем это системы монархического типа в которых предполагается что отношения общества культурные ценности традиции политические партии направлены на существование развитие сохранение какого-либо конкретного лица короля монарха или династии королевской монархической в данном случае династии до да, которая становится скажем так, определенным символом государства в настоящее время, идолом, может быть, в какой-то степени, элементом поклонения. Вот в Японии, например, неизвестно, какая, какой тип политической системы, но там есть император, никадо, которому люди действительно верят, да, который считается частью божественности какой-то может быть. Там даже у них в конституции написано, что император это как раз что-то, там не помню сейчас фразу, но написано так красиво, что вот без императора все будет плохо абсолютно. Хотя он там играет абсолютно какие-то такие традиции, ну, функции незначительные, но тем не менее. И, конечно, речь идет о, о монархиях такого типа, как там, Объединенные Арабские Эмираты, может быть, там, Катар, в которых действительно короли играют, ну, короли в, в таком широком смысле слова, играют достаточно знаковую роль. И политические системы республиканского типа, которые тоже делятся, вот как и монархия, на парламентские и президентские, и смешанные еще политические системы, где действительно большую роль играет демократия в виде либо народа в целом, ну, по идеалу, либо каких-то определенных, опять же, социальных групп, может быть, больших социальных групп, которые и решают вопросы разного рода. Вот, ну, Соединенные Штаты, Америки возьмем, да. Там две партии политические, при наличии других политических партий, все равно играют ведущую роль. Больше никто к выборам в Сенат, в парламент Соединенных Штатов, в представитель не попадает в принципе. Ну там может быть какие-то отдельные личности. И за пост президента борются представители именно этих двух партий. Все. И люди больше никого и не готовы даже принять в этот список партий. То есть появится коммунистическая партия США. Она есть в принципе. Ну, она маленькая, тухленькая, да, потому что чё, кто? Коммунисты? Да нафиг надо. У нас есть да, две партии, мы либо за этих, либо за этих. Все, вот сложилась вот эта вот своя э, специфическая политическая система. У нас она своя республиканского типа но кстати вот в свое время когда я только начинал работу преподавателем вот не поверите в начале века у нас была смешанная политическая система смешанная республика республика смешанного типа где президент и парламент играли, играли примерно более или менее такую вот как бы роль взаимо дополнение, да, регулирование вот этих вот политических отношений. А сейчас у нас уже четко все объяснено. У нас республика президентского типа. Причем она отличается от республики президентского типа США, там президент и руководитель сразу исполнительной власти. А у нас половина исполнительной власти, президент руководит. но какой половиной? Это самые основные министры и министерства, которые подчиняются непосредственно президенту. Силовые. Вот И многие уже исследователи говорят, потихонечку, потихонечку из республики смешанного типа мы стали президентской республикой. Некоторые прикалываются и пишут, что у нас супер президентская республика. Ну это приколы наших специалистов, которые тоже любят иногда пошутить. Хотя в какой-то степени они правы, действительно. По другой схеме, по партии, по преобладающей политике, по количеству политических партий, скажем так, в государстве существуют однопартийные политические системы. Это вот Советский Союз в чистом виде, там была единственная партия. Это двухпартийные политические системы Соединенные Штаты Америки. И многопартийные политические системы, к которым относится в том числе и наша политическая система, российская. Хотя есть разговор о том, что может быть, да, когда-нибудь там и двух партий оставят, две партии, система есть такая двух с половиной партий, э чтобы не засорять парламент. Хотя сейчас уна, она у нас, он уже пар однопартийный, по сути дела, да, конституцион... конституционное большинство, все, есть такая там шутка. Нет, был... Там нет Конституционного большинства, там, есть просто большинство, Конституционное было вы имеете в виду только членов партии или по однопартийным спискам тоже? Только uh, членов партии, только по партии. Нет, а вот по партии, а, а по, а по... А по однопартиям, они же тоже входят туда, во фракцию Единой России, все. Они против партии же голосовать не будут, так ли? 40% сейчас в руанте в государственной думе партийных списках и... 50 на 50. Мажорит... По мажоритарному принципу 50%, по... По мажоритарному 40% нет yeah. где у нас в стране yeah. 50 на 50 уверен уверен Уверен. у нас по пропорциональному принципу вот последние выборы пропорциональный принцип был отменен на выборах в сентябре 2016 года и опять вернулись с 2003 года 50 на 50 вот но я сам участвовал Выборах сам был кандидатом депутата. Так вот, дальше, какие еще классификации могут быть выбраны? Политические системы англоамериканского типа это связано с особенностями развития общества уже. Характеризуется повышенным вниманием по проблеме индивидуальной свободы личности и обеспечению прав человека. При всем том, что там полицейский будет стрелять, только стоит тебе руки в карманы сунуть, да, он тебя сразу расстреляет и будет прав, то, но все, все равно там полицейский, задержав человека, должен зачитать ему его права. Да? В фильмах вы знаете, там, что ты обязан мне права зачитать. Да, обязан, все, значит зачитаю. Ну, сначала расстреляю, а потом буду права зачитывать. Такое тоже, к сожалению, бывает. Но, тем не менее, действительно, там личности э, уделяется очень большое внимание. По художественным фильмам американским это очень здорово прослеживается. Я не был в Соединенных Штатах Америки, э, да особо туда, честно говоря, не стремлюсь как-то. Но, тем не менее, в фильмах очень вот эта вот политическая культура у них отслеживается здорово. Да? Если один где-то там заложник есть, то все, его надо срочно спасать. У нас без проблем, 200 заложников в Нордосте да, усыпят и ладно. Большая часть не проснулась, ну, извините, так получилось. А там будут вроде как бороться за каждого отдельно. Дальше, континентально-европейские политические системы, которые существуют в старом свете в данном случае, речь идет о политических системах Франции, Германии, Италии. Как-то меньше в последнее время уделяется им внимание, в том числе и в средствах массовой информации, ну кроме только выборов во Франции недавно, вот знаете, да, там очень много времени в новостях посвящали Франции, ну Франция для меня чем-то является интересным таким, я с детства учил французский язык, пытался, по крайней мере, учить французский язык, но надеюсь только, что во Франции не потеряюсь, а так говорить не получается, но тоже не было еще во Франции. Так вот, здесь речь идет о консервативных каких-то аспектах, таких принципах, которые основаны на действительно том, что общество существует уже достаточно давно. Оно существует достаточно устойчиво при всех тех коллизиях, которые сейчас там происходят, на каких-то определенных религиозных основаниях там. В Италии, например, Испании, там католицизм очень развит, в Северной Европе, там протестантизм. Причем вот протестантизм очень интересная сама по себе религия, которая предполагает, что действительно там большую роль играет и труд, и отношение к жизни, и отношение к государству. Вот докладывает достаточно серьезный, мне кажется, и важный, и полезный отпечаток, потому что самые лучшие страны это Северная Европа. Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания. При всех недостатках, которые, естественно, есть. А, ну вот каким наш, наша страна относится к политическим системам? К англо-американским точно не относится, да? Если вот из этой классификации взять. То тут, я думаю, в первую очередь речь идет, конечно, о континентальной системе. Но у нас своя, мне кажется, особая такая российская политическая система, конечно, которая отличается от европейской. И мы как-то в свое время со студентами пытались определить, к кому же мы все же тяготеем, к Европе или Казии. И при всем тяготении к Европе все равно вот сложилось такое ощущение, что мы какая-то своя специфическая такая вот да, страна, система. И не к тем, и не к тем. Ну а по описанию хорошо подходит следующий пункт. Разрыв, индустрия, индустрия, индустрия, индустрия. Здесь... Здесь уже другая немножко классификация, да, которая предполагает, но она взаимосвязана с предыдущими аспектами, вне всякого сомнения, которая предполагает, что это страны, которые еще находятся на уровне да, такого доиндустриального или частично индустриального развития. Это страны Азии в какой-то степени, страны Африки, вот, которые, как часто называют, страны третьего мира. При всем том, что, конечно, если вы бывали в каких-то странах, то ну, тот же Египет, любимый мной, как я говорю, да, отнести к стране третьего мира достаточно сложно при всей бедности народа, но тем не менее там люди живут ну, неплохо, наверное, счастливо в какой-то степени. Там тепло. Вот это объективная особенность данной системы. Вот. Как мне так кажется, по крайней мере и, наконец, политические системы тоталитарного типа, которая предполагает, что уровень развития в этих странах может быть абсолютно разный. Например, Объединенные Арабские Эмираты это достаточно мощное, развитое государство, вот, которое использует массу инноваций, и 3D дома они строят, и всякие вот эти вот там по поезда под трубам Первыми, наверное, пустят. Денег у них немерено. Вот. И даже Министерство счастья есть, которое там пытается сделать людей счастливыми, видимо. Но, тем не менее, все равно там достаточно суровые отношения, вот, связанные с именно достаточно сильным влиянием, тоталитарным влиянием религии во многом и тех культурных особенностей, которые сложились в данном государстве. Опять же, может быть, действительно, и у нас есть черты тоталитарного, и я говорю об этом всегда, что у нас тоталитарный аспект присутствует в существовании нашего общества. И это связано с теми объективными основами, основами о которых я говорил в прошлый раз. Основу политической системы составляет политический режим. Что это такое? Это способ функционирования политической системы общества, которая определяет характер политической жизни в стране. Ну, тут вот, к сожалению, у меня, я не, не специалист по слайдам, потерялась часть фразы из-за вот этого рисунка дурацкого. Так вот, в данном случае мы можем говорить о том, что если, скажем так, мы говорим о политической системе, то мы в том числе говорим и о политическом режиме. То есть о том, что происходит непосредственно в настоящее время ну, на наших глазах. Меняется, создается, там, ломается в конце концов. Причем этот режим может существовать и сотни лет, может просуществовать достаточно короткое время. Вот. Но обратите внимание, советский политический режим существовал сколько лет? 70 там, да, с небольшим лет. Вот сейчас э, наш российский политический режим, сколько он просуществует, мы, конечно, сказать не можем. У меня есть э, определенная теория, э, связанная с ускорением развития э, общества, э, ну, потому что там... По, по династическим аспектам я в свое время тут придумал такую, но не я первый это явно сделал. Там сначала Рюриковичи, которые правили 700 лет, да, потом Романовы 300 с небольшим лет, советский период 70 лет. И, соответственно, вот российский период, сколько-то там, 20 может быть лет, потом какой-то переломный момент, а дальше все пойдет наоборот. То есть по замедляющей. И через там, тысячу лет да, у нас будет там, государство, если будет существовать и земля, и государство. Такая же, как ну, по основаниям я имею в виду, как при династии Рюрикович. Долговременная такая картинка такая будет долго-долго тянуться, ничего не меняться будет. Да. Вот. Бороды будем, будут носить люди, условно такая шутка. Так вот, от чего зависит политический режим? Обратите внимание, уровень развития интенсивности общественно-политических процессов. Вот э, насколько у нас общественно-политические процессы сейчас интенсивны? С чем они связаны в первую очередь? Это минимум схождением голосовать. Ходим ли мы голосовать? А, И... а почему мы сводим вот к Почему мы не вообще к Почему? В принципе, к чему? К чему? А почему к абсентеизму? Ну, а, так где, так. а где вы увидели слово абсентеизм? Поняли, мы голосовали а. из участниц в равнодушных политиков. Нет, я только один из аспектов э, а, назвал, конечно. Нет, нет, мы не сводим. А субъектов политики, лидеров политических анализа, как раз интенсивная. Нет, Но все, все, все абсолютно. Я просто назвал то, что одно из составляющих, то, что основная масса народа пассивна. Вот. То, что партий у нас создано очень много, то, что лидеры там пытаются себя определенным образом проявить, это вне всякого сомнения. Я с вами полностью согласен. Я просто назвал то, что первое пришло в голову. У меня в голове структуры в этом плане абсолютно никакого не было, вот, связанной с развитием интенсивности общественно-политических процессов. А, так же, как и со структурированностью правящей элиты. Ну, в данном случае мы говорим о том, кто, во-первых, входит в правящую элиту, какие социальные группы, какие социальные слои и как происходит да, вот это вот институциональное отношение между вот этими слоями. У нас есть там федеральная элита, у нас есть региональная элита, у нас есть местная элита. Это все виды правящих элит, например, по уровню своего существования. Ну и в рамках федеральной элиты мы тоже, соответственно, можем видеть разные составляющие. В Соединенных Штатах своя элита, соответственно, Великобритания своя и так далее. Далее, состояние отношений между элитой, бюрократией и гражданами. То есть, э, как происходит это взаимодействие. Например, бюрократия может динамить элиту. Может такое быть? Как вы считаете? Вполне. Она просто не будет выполнять те решения, которые принимаются на уровне элиты, или выполнять их по-другому, просто-напросто. Граждане могут уничтожить элиту. Могут. Могут. Может быть разное абсолютно взаимодействие. Здесь может быть тоже вырисовано разное количество вот этих вот структурных элементов, взаимосвязей, которые формируют общество. Дальше. Разно развитость общественно-политических традиций, которые господствуют в обществе и в данном случае вместе с политическим сознанием и поведением. Почему я выбрал вот именно действия электората? Может быть они самые простые для нас, да, потому что именно мы ходим и голосуем. То есть я прихожу на выборы и смотрю, кто э, голосует за кого, голосуют, как работают наблюдатели, соответственно, как работают члены комиссии. Но я не скажу, что это делаю осознанно, специально. Я просто прихожу и автоматически считываю какую-то определенную информацию на основании этого, соответственно, делаю выводы. То есть это не какие-то научные выводы, это просто выводы, связанные с тем, что я долгое время все равно подобными вещами так или иначе занимался. Ну не выбранными технологиями, а просто анализом государственного управления. Дальше. Для чего нужен вот этот вот политический режим? Сейчас мы скажем, какие виды политических режимов существуют. Первое это стабильность политической власти. И вот опять о чем же здесь надо сказать, наверное. О стабильности политической власти. Один из аспектов это несменяемость власти. То есть редкие люди уходят из власти, как я уже начал э, наш разговор, по собственной инициативе, редкие. В нашей стране я имею в виду, даже если вот взять э, всю, э, наверное, структуру нашей власти от э, ну, Рюрика легендарного такого да, и заканчивая последним руководителем государства, кого-то свергали, убивая в том числе, кто-то умирал на своем посту, но вот чтобы добровольно уйти... Он не добровольно ушел. Он никогда бы не ушел добровольно, если бы Ельцин, Шушкевич и Кравчук не подписали беловежские соглашения. Ему просто пришлось добровольно. Там, понимаете, там тоже очень интересная вещь. Там Борис Николаевич Ельцин сыграл очень хитрую игру, разбив ГКЧП. Я был этому свидетелем. Ну, формально, да. Формально Д есть, Да Юра. Не Ельцин. Там правопреемницей стала Россия, да, Российская ну, Федерация. Ну, федерация ну, а ну, в целом... В 2009-м год формально Ельцин тоже сложил власть вас проводил. Это вот тот редкий случай. Кстати, да, есть там текст в, в документах, в который я читал, что я ухожу, потому что у власти нельзя долго находиться. Я его, по-моему, даже в Фейсбуке выложил, и народ сразу начал там что-то взбухать по этому поводу, хотя я как раз это выложил для того, чтобы некоторые наши руководители сейчас поняли, не пора ли уйти добровольно. <свят> вот, Но они этого не поймут, им это не надо. Это вот, вот правильно, вот у Ельцина вспомнили правильно, это действительно тот случай, когда э добровольный уход сыграл здесь свою определенную роль. Почему он сделал это? Вот это уже другой вопрос. Я вам сейчас не готов ответить о причинах, о, о его физическом состоянии или о давлении каком-то, опять же, которое на него было оказано в это время, сказать не могу. История через несколько лет, десятков лет об этом, наверное, скажет. Но тем не менее, как раз этот уход и обеспечил стабильность политической власти. Это именно, ну, в моем понимании, именно и есть стабильность. А, а, а что это затягивание, это не стабильность, это... Ну, <затут> вот стабильность. для них-то это стабильность, для них... А, ну, для, для группы, для социальной группы, а для, а для большинства народа, конечно, абсолютно нет, потому что мы не видим этой стабильности. Вот она теряет свою власть фактически, когда в ней не признают власть дальше. Да, да, и поэтому вы сейчас видите, что происходит, ужесточение деятельности, действий правительства и власти по отношению к обществу. Вы этого не замечаете? Замечаете, поэтому вы сюда и пришли. Дальше управляемость граждан, приемлемая динамика и направленность политических отношений. Ну, в данном случае, как раз помните, мы с вами о функции говорили, в рамках которой все должны ходить строем ровненько, да, и влево-вправо ходить никто не должен. Вот в данном случае речь здесь идет об этом. Поэтому идеология, законодательство, там действия государственных органов, они на это направлены в целом, чтобы все ходили строем и ровно. При всем том, что можно говорить о демократии сколько угодно. Вот. Даже в Соединенных Штатах это все это делают для того, чтобы все ходили ровно. Хотя там демократии гораздо больше, чем э, в России. А, дальше. Достижение целей политики, реализацию интересов Ну, вот Это вот один из ярких примеров э, политического режима, который предполагает, что люди, находящиеся у власти, все равно пытаются в первую очередь реализовать свои собственные интересы. Вот. А все остальное уже потом, на втором месте. А, так, дальше. Что у нас там? Основные политические режимы. Значит, их три. Первый тоталитарный режим, который э, предполагает контроль со стороны власти над обществом и личностью, подчинение всей общественной жизни коллективным целям и официальной идеологии. Вот девиз здесь зафиксирован. Запрещено все, кроме того, что прикажут. Но понятно, что это достаточно условно. В чистом виде тоталитарных, авторитарных, демократических режимов не существует, потому что везде есть какой-то определенный процент того или иного, той или иной составляющей. Вот. И мы постараемся с вами понять, может быть, да, какой у нас режим в России а, попозже чуть-чуть. Далее. Вот особенности тоталитарного режима. Давайте попробуем а, оценить, есть ли это в Российской Федерации. Итак, сверхцентрализация власти и установление тоталитарного, авторитарного правления одного фаворита, либо узкого круга лиц. Есть? Нет, есть. Нет, есть. Ну что, централизация власти, как вы считаете? В конституции субъектам предоставлены определенные права в решение вопросов регионального значения. У нас конституция сейчас действует практически. В этом плане она соблюдается, в этом. Я бы, на, самом деле, не на, на практике скажите, на, не, не как в Конституции, потому что в 90-е годы, в конце 90-х годов э, опрос проходили, э, люди проводили, там, по-моему, я вам тогда в прошлый раз говорил, что у нас Конституция признана одним из самых фантастических произведений в мире, вот, э, при всех ее достоинствах и недостатках. Ну так вот, а по практике, в жизни, по жизни, вот вы чувствуете сверхцентрализацию власти или нет? Право в субъект, а, достаточно стоят широкие права в образовании. Это еще средство, у нас сохранилось. И если мы осматриваем образование каких-то национальных республиках, например, у нас же есть школа, где идет обучение на национальном языке. Ну, если Нет. речь идет о республике, где есть второй государственный язык, то, конечно, он там изучается, да, вне да, всякого да. сомнения. А, кстати, сейчас... есть проблема, на самом да. деле. В том же Татарстане сейчас большинство школ на русском языке и на татарском Татарке. Даже сейчас. на башкирском, если быть точнее. Потому что второй государственный язык у них башкирский. Но там много татар живет, на самом деле. Я ездил часто в Башкирию, я там смеялся, когда они пытались старший методист перевести на башкирский язык и вывести вторую табличку. Потому что слово старший у них переводится, а методист никак. И у них получился Элкин методист. Потому что методист это русское слово вроде как или какое-то. Ну не русское точно. То есть сейчас даже образование. Нет, давайте по-другому. Вот. Сейчас не, не надо говорить, что в Конституции, что в образовании. Скажите, вы чувствуете сверхцентрализацию власти или не чувствуете? Вот вы как жители. Ну это когда власть сконцентрирована либо в од одном фаворите власти, да, либо в, в каком-то узком круге лиц. Вот все здесь написано, смотрите. Когда, на по линии президенту задают вопрос, у меня в дворе нету лавочек, поставьте. Это уже. Это, наверное, Нет, это, это уж фигня. совсем фигня. Я еще раз спрашиваю, вы чувствуете сверхцентрализацию? То есть, что власть сосредоточена у узкой группы лиц. Все, все, больше ничего не спрашиваю. А то что листья же она всегда намного меньше, чем масса. Это нормально, что власть сосредоточена у узкой группы лиц. Вот знаете, элита у нас, э, я сейчас скажу, федеральная элита, так, региональная а элита это порядка 200-250 человек считается региональной элиты, Элиты федеральные порядка 2-3 тысяч человек. Э, у 2-3 тысяч человек есть власть или она все же сконцентрирована в более узкой группе? А опять же, мера власти. Ну, естественно. Но э, если министр пытается решить по-своему, проводить какую-то политику, а его жестко оговаривают, то о чем здесь речь? Хорошо, давайте на чувстве пока основываться. Итак, первый вопрос. Чувствуете вы сверхцентрализацию власти или нет? Нет, все, проблем никаких. Я же не говорю, что это у нас тут... Хитер. Надо просто сказать, да? или нет, потому что надо чувствовать это. Дальше. Механизм властных структур на однопартийной базе во главе с единоличным фаворитом. Твердой иерархической субординации, суровой дисциплины. Есть у нас это или нет в России? Опять же отчасти. У нас лидер главной партии, партии не является на самом деле лидером этой партии. Но о чем говорить? Ну, смотрите, у нас единая Россия везде превалирует вообще на самом деле. Как главная ведущая партия да, на всех да. уровнях управления, на всех от муниципальных до. Я, я не знаю, где э, есть э, какой-то орган, э, имеется в виду выборный, да, где, э, например, победила Справедливая Россия или где победила Коммунистическая партия России Где э, на местном уровне. На, на местном уровне, чтобы было большинство членов да, именно да, да. да? Новосибирский коммунист, по-моему. Да. И в mm -hmm. Ну я надо посмотреть. Ну это надо оценить. Я просто не смотрел. Новосибирск, Иркутск хорошо, я посмотрю. Дальше подчинение всех политических институтов и властных структур правящей партии и ее фавориту. Да. Тоталитарное регулирование из одного центра всей экономической жизни, ликвидация всех форм плюрализма, оппозиции, какой э либо автономии в системе власти, вмешательство в личную жизнь людей. Да. Нет? Ну, вся экономическая жизнь, наверное, все равно не регулируется, согласитесь, да, из одного центра. Вот. Плюрализм. Ну, не знаю, Путин недавно сказал, что у нас можно высказываться. Вы да? То, вы что сконцентрированы да. финансы в Москве, это процентов. Там 90% всего бюджета в Москве. от работы, время занимается репетитором пример того, что как и место Причем действительно 20, по-моему, процентов населения вообще в теневом секторе. То есть они не могут контролироваться центром. Они пытаются их контролировать сейчас, но не получается пока. Выезд за границу, например, хотели запретить. Ну это вот и есть, да, фрилансы. Пытаются, пытаются, да. Но пока нет, пока не контролируют. Сэр. Навязывание обществу одной единственной официальной идеологии. Ну, нет вот у нас идеологии. Как бы ее нет, но хотят что-то типа патриотизма. Наверное. Ну вот один из аспектов пока, да. Но раньше вообще не было вот, единой идеологии. Об этом говорилось, как бы, вот, подразумевалось. Хотя я не сторонник э, вот, отсутствия идеологии. Я все же считаю, идеология должна быть. Э, вопрос какая и как она с, будет сформулирована и достигаться. Э, дальше. Социально-политическая демагогия, рвение э, к духовному болваниванию населения. Ну это как? Это Есть. РПЦ. <смех> в том числе. Я вот, ну как человек далеко не, не, скажем так, не верующий в вот эти вот особенности обрядовой стороны, может быть. Религии. Я выступаю все же против того, как сегодняшняя власть начинает активно взаимодействовать с религиозными организациями, какие льготы она ей дает и давала. Вот я считаю, что это ну, прямо не очень хорошо, хотя мой знакомый, он говорит, так наоборот, церковь же она всегда была вместе с обществом, да, и в трудные годы она его поддерживала, там, общество и так далее, и тому подобное. Я говорю, я что-то вот как-то не очень в это верю честно говоря, но оболвании у меня такое вот ощущение есть, да, что оболванивание у нас уже же какое-то происходит в средствах массовой информации, нет такого. это уже Сихоловский, с историей с ним? Ну, в общем, там много, это конкретные случаи, в общем, вот понимаете, надо дух какой-то чувствовать. Я вот чувствую, что нас обманывают причем конкретно дурят. Я иногда прямо пишу там что-нибудь там, дурят нашего брата, ну дурят, да. Вот даже выступление последнего президента, и то некоторые исследователи сразу же его просекли, он в пяти местах соврал. Причем по самым глобальным аспектам. Вот. Так, авторитарный режим. Большая степень свободы, предоставляемой гражданам. Неграниченный законами характера власти. Ну вообще власть личности, да, авторитарный режим, причем он может быть патерналистский, например, это человек, которого в обществе все уважают, ценят. Вот э, Кемаль Ататюрк, знаете такого Да, это турецкий. президента Турции? Да, там у них Кемаль Ататюрк это все, это отец нации просто, они его вот прям вот боготворят, можно сказать, который создал действительно новое турецкое государство. Вот. Ну, у нас, например, Сталин, наверное, таким все же был, да, такой личностью, потому что я верю, что за родину, за Сталина в бой шли и бросались на амбразуры пулеметов, но также я и предполагаю, что за Гитлера то же самое было. То есть кричали за родину, за Гитлера, да, и, соответственно, тоже на амбразуры бросались. Вот. То есть э, авторитарный режим, он все же предполагает несколько тоже вариантов. Вот патерали, Патернализм я уже назвал, как э, отеческое такое отношение к нации, к обществу. Э, есть диктатура просто жесткая, да, которая предполагает, что личность какая-то просто давлеет над всеми силой э, вот режима своего э, и государственных органов. А есть тирания, это когда уже просто тупое издевательство и уничтожение нации происходит, да? потому что человеку это нравится, вот хочется у него какие-то такие шизофренические, может быть, даже какие-то качества, там сжечь Рим, да, и стихи, как эта легенда такая, что стихи там читал, слагал, да, на пепелище, да, или писал на пепелище Рима. Так, дальше, вот в чем авторитарный тип системы характеризуется? Давайте посмотрим. Сколько, кстати, мы по-тоталитарному -то для России выцепили? Ну, почти все, по-моему. не ну, ну, Вот уверенно два, я тоже думаю, где-то два, там три. Да, ну, естественно, то есть все равно мы можем, да, что-то где-то поспорить там. Дальше. Концентрация всей политической власти в едином центре принятия политических решений. Есть у нас? Ну да. Плюс минус. Хорошо. Наибольшее расширение компетенции исполнительной власти. Ну то есть правительство у нас вообще решает очень много разного рода вопросов. Думаю, у нас где-то так на втором месте. Ограниченная политическая роль неправительственных партий и движений. Урезанные властные возможности нижестоящих органов. Но мне кажется, это и есть, да? Неконтролируемое применение власти и твердый контроль за поведением всех слоев населения. Да. Плюс-минус. <laughs> Хорошо, плюс -минус. со всеми остальными плюс-минус. Вот да, видите, есть некоторые. Твердая реализация номенклатурного принципа, то есть расстановка по воле вышестоящих властей. Э Такого, наверное, ну, есть на уровне региональном там строя, да, а региональный уровень муниципальный начинает выстраивать. То есть система вертикали власти, мне кажется, она у нас все равно построена все же как-то в государстве. При всем том, что управлять этой вертикали очень сложно. Централизация власти, исключение выборности представительных органов. Ну у нас этого нет, да, все же. Дальше, авторитарный характер политической культуры. Ну, это вот когда э, молятся на, на президента, условно говоря. Есть такое, молятся на президента, да? Ну, поздравляю бабушки и дедушки. Да, бабушки и дедушки, когда им пенсии прибавляют некоторые, да, прямо счастливы. Э, да, причем меня всегда удивляло вот это вот, эти цифры там на 3,72%. Я говорю, издеваются прям. Э, почему не на 3? Хотя бы, пусть меньше. Дальше. И третий вид это демократический режим, политический, основан на признании народа в качестве источника власти. Кстати, в да. Конституции у нас написано, да. Но необходимо признать, что идеального демократического режима не существует ни в одном из государств. В Исландии что-то близкое сейчас есть. Стремление к идеализации, оно все равно должно быть, вне всякого сомнения, да, но э, до идеала никому, наверное, все равно не, до, не добраться. Так, пожалуйста, если у нас демократический режим в стране, наличие четко разработанной единой идеологии не является обязательным. У нас обязательной идеологии все же нет. Отсутствие всеобъемлющего государственного контроля за неполитическими сферами общественной жизни. То есть контролируют иногда. да? У меня есть хороший мой товарищ, главный редактор газеты Кинишеминсрум, Денис Комаровский, вот мой сокурсник. Когда он, значит, опубликовал на, в электронном варианте, значит, газеты какую-то информацию, связанную вот с. Протестными движениями, э, в том числе и там в Кинешме, и в Ивановской области, да, ему позвонили из департамента внутренней политики и настоятельно попросили убрать. Он говорит: а что это я буду убирать? Да? Я, вообще-то, независимое средство массовой информации, абсолютно это частное. Вот, никакого отношения к вам, как подчиненной не, не имею. Это вот есть рабочий край, например, да, это МУП. Они подчиняются непосредственно администрации. Поэтому, конечно, им что скажут, то они должны писать. Да, попробуй там против чего-то написать. А тут частное. Почему вы мне звонить, так они говорят, угрожать начали? Представляете, вот так вот. Так что, вот, контроль, да, какой-то плюс-минус, да, мы можем назвать. Подождите, подождите, у меня вопрос. А разве государство не должно как раз контролировать эти сервисные жизни, потому что оно разрабатывает нормативную базу для всех четырех систем общества? А плюрализм мнений, как же. Ну, это тоже конструкция, основывается на правовой базе. Ну, если э, все разрешено, что не запрещено. Вот э, с вашим руководителем, я здесь общался тоже в фейсбуке, да, и возник, возник закономерный вопрос. Он пригласил сюда руководителя одной общественной организации. Он сказал, а вы кто такие? А вы зарегистрированы в Минюсте? Если вы не зарегистрированы, значит вы плохие, мы к вам не пойдем и с вами общаться не будем. А я ему в ответ написал, ну извините, но ведь они, ну и что, что они зарегистрированы? Но ведь они и не запрещены. Так ведь? То есть это и есть составляющая демократия. Да? Если организация не запрещена, значит она разрешена. Все, она может свободно, спокойно существовать. А вот если, например, ее признают террористической, то все, это запрещенная организация, и все действия ее будут, соответственно, под... Под... подчиняться уже требованиям уголовного законодательства. А, тут никаких проблем нет. Почему вы боитесь сюда прийти? Да? Что-то страшного, страшного нет. Вот. А, никто не укусит, что называется. Нет, не захотели. Хотя организация общественная и к партийной деятельности не имеет никакого отношения. Это ве ветеранская организация МВД. Я с ними тоже контактирую, потому что... Ну, не после э, я не знаю, честно но говоря. Но... Он... Там несколько ветеранских организаций вот МВДшных. Просто я с ними тоже в определенной степени контактирую, так как я вхожу в рабочую группу МВД по 300-летию полиции, как автор книги по полиции, по истории полиции. Вы разговоры о том, что они не участвуют а, Ну да хотя, хотя, да, хотя вот я разговариваю с некоторыми полицейскими, и настоящими, и прошлыми и они очень недовольны вообще нашим государством. Даже кажется уж, да, что все для них вроде бы сделано, но на самом деле нет, недовольны. Причем офицеры уже так, такого уровня, ну, от майора, скажем так, и выше. Потому что от майора и выше. А, то есть лейтенанты довольны, да? Ну ладно тогда. Так, дальше поехали. Государство допускает самостоятельность и даже инициативу в экономической и социальной сферах, не вмешивается в частную жизнь граждан. Больше нет чем, да. Больше 50 на 50 Если государство захочет мешаться, если ему это будет выгодно, то они мешают Ну, это если захочет, но ведь в принципе мы можем создать какую-то общественную организацию да? так Если может. мы не будем выгодны государству и нынешней власти, они задают нам они Это уже вопрос о, о финансовой поддержке, может быть, да, или э, выгодность, понимаете, в чем может быть опять? Выгода-то какая? Они нам деньги, мы им избиратели. Ну, это только такой вариант. У есть бизнес, и на него отдавят власти. Они хотят с него больше денег Это вот уже вопрос, да, другой. Потому что я тоже разговаривал с предпринимателями по этому поводу. Их шкурят просто, если извините за грубое слово, заставляя отдавать деньги в разные фонды и так далее, и тому подобное. Смерть, конечно. Да, здесь очень много тоже нюансов. Давайте дальше. Дальше. Сила по отношению к населению собственной страны используется в самых крайних случаях. Ну, как сказать, вряд ли какой-нибудь митинг против коррупции – это крайний случай, а силы иногда используются в некоторых городах. Ну, опять же, здесь очень много зависит, наверное, и от, ту от тупости руководства некоторого, да, от, от, от, от того, чтобы там себя где-то чего-то показать, проявить лишний раз, потому что, ну, в Иване вроде, никаких таких эксцессов не было, да. да. Хорошо, ладно. Признание народа источником власти и предоставление ему права формировать представительные органы путем всеобщих, равных и прям, прямых выборов при тайном голосовании. Ну, формальное есть, да. То есть мы голосуем, ходим, все там, работают наблюдатели, все вроде считается. Но вот я рассказывал о том, как я участвовал в выборах в Государственную Думу на праймере с Единой России. Я пошел туда как независимый кандидат, то есть беспартийный возможность такая была. Мне было интересно посмотреть все это изнутри. Соответственно, победили те, кто должен был победить. На самом деле. Там был, был ЦУ поставлен. Должны победить вот эти два главных человека. И один человек, тихий, скромный, незаметный. Вот, победил тоже тихий, скромный, незаметный человек, о а котором вообще никто не знал. Говорит, а ну и такой? сейчас Светлана никто не помнит. Да, да, речь э -э, о Светлане. Вот, э, То есть там была поставлена просто цель найти и продвинуть этого человека. Вот. А какой это будет человек? Это мог быть я, предположим. Но я не, не белый и пушистый, понимаешь? Поэтому меня никто не продвинет в этом плане. Э, но вот у них была поставлена такая задача. Э, нашли. Э, дальше. Э, реализация на практике принципа разделения властей на законодательно и исполнительную судебную на наличие системы сдержек и противовесов. Ну опять же вроде как... А? Э, э, нет, нет, нет. Есть реальная многопартийность, наличие в партийной системе политических партий. Есть, да? Есть. Есть. Кстати, у меня тут друг тоже, говорит, сейчас приеду из отпуска, и мы с тобой соберемся попить чаю и поговорим о создании политической партии. Я говорю, давай. Почему нет? Шучу, конечно, потому что ну, на это требуется огромное финансовое, в первую очередь, вложение, в первую очередь, и ресурсы, и административные в том числе. Но... Попробовать-то можно, почему нет? А, дальше. Э, так, принятие политических решений большинством населения при уважении интересов и прав меньшинства. Да. Так, ликвидация привилегий, связанных с обладанием властью. Да, ну с привилегиями как-то вот здесь, да. Я думаю, нет этого такого. Привилегии власти они достаточно сильные. Дальше. Создание системы контроля со стороны общества за деятельностью государственных органов и аппарата. У нас попытались создать подобные системы контроля в виде общественных советов, но они, мне кажется, стали просто формализованным каким-то придатком, таким зачастую ненужным. Хотя некоторые там активно участвуют, все же я так думаю и надеюсь э, на это, что все равно не все так плохо, наверное. Опять же, если бы не зажимали вот эту деятельность. Это -то. работает только в Пермской области. Там есть гражданский совет, и они свой закон даже продавили на угу. свои деятельности. Ну, и у них это работает. Нет, а так вот я и говорю. То есть, федерального закона не мы с вами в прошлый раз тоже об этом говорили, что все равно зависит очень много от людей, так, ведь, которые этим будут заниматься. Вот. И поэтому одна из тем-то у нас будет посвящена как раз гражданскому обществу. Что же это такое гражданское общество? А мы являемся гражданским обществом или не являемся уже а аморфная какая-то масса? Так вот, надо формировать гражданское общество. Я вот перед собой вижу подобную задачу вот в рамках подобных занятий. Мне я ведь бесплатно абсолютно с вами занимаюсь, да, только потому что вот поставил перед собой такую задачу. Дальше наличие возможностей своевременного и полного политического информирования граждан. Возможности есть, но но и нас не Формируют о чем? Политического. О политической ситуации в стране. То есть то, что у нас не показали о митингах э, вашего лидера да, 26 числа. На Если всех средствах массовой это, это да. Но мы же говорим наверное о федеральных а каналах. Ну на федеральных каналах ничего, ничего там не особо не, не прошло. Нет, так вот, я говорю, даже было оказано давление а на частные. не знаю, сколько денег в «Роснефтегазе» сейчас. Дождь. А, Но опять же мы видим это в реальном времени, да, открыли те же там сайты и почитали Нет. «Медузу», «Дождь», я не знаю, там еще что-то. Не знаю, вот не могу а сказать. На самом деле, что такое, какой у правовой старость у «Роснефти»? «Роснефтегаз», а не «Роснефтегаз». «Роснефтегаз» – это те околовые. Те, кто ага. добавляет э, финансовыми разместим, так сказать. Хорошо, у компания 8 у какой правостав? Э, на 50 с чем-то процентов государства. Ну, значит, а уже 50 плюс 1, правило, да. Какая? Акционерное общество. Акционерное общество. Часть акций лежит государство. Контрольный дохоп, по идее, это коммерческая тайна, может быть. Ну да. Ну, да. Поэтому отлично. Ну, опять же, мы говорим о политических аспектах. Да, сейчас почему-то вспомнили вот этот <смех> «Газпром» и «нефтегаз». Слова эти любимые вообще у нас. Как назови, нефтегаз, да, «нефтегаз» уже классно сразу становится, приятно. Мы говорим о политическом информировать. То есть вот деятельность оппозиционных движений. Широко ли она как-то вот рассматривается, да? Я что-то как-то не сильно вижу, что оппозицию тут у нас вот зато по либералам, черным налом проехались по полной программе бы, хорошо да, да тут надо уж показать и то и это тогда да, чтобы люди разобрались ну к сожалению да а я посмотрел эти передачи тоже вот так вот. ну есть свои опять же особенности, тонкости там так, гарантированное право каждого человека на критику власть, власти и любых ее представителей. Нет, связи после месяц. Каждого. Я бы не сказал, что каждый человек может сейчас критиковать власть. Какие-то высшие чины, ну, не то чтобы выше, а, допустим, Алексея Навального. Ну, за ним все-таки люди стоят. Как-никак, я имею в виду. Нас с вами, то есть, по всей России, в смысле, у него есть определенные. Власти, Имеется в виду, я думаю, общественное, гарантированное право. Право разговаривать с другом у меня никто не отменит, а имеется в виду... Скажите, что ты знаешь право вас? Какую форму критики? Это может быть любая форма критики. То есть я вышел на улицу и сказал, президент плохой. Пожалуйста. Ну, типа, если ты это скажешь очень громко, я думаю, тебя могут неправильно понять, и ты можешь получить потом... То есть подойдут и скажут, да, вы нарушаете общественный порядок своим громким голосом. Да, что-то, наверное, около того могут сказать. Могут. Но так, если президент хороший, то не скажут. Да. Так что говорить о том, что... Ну, если у нас, видите, человека задержали только потому, что он с Конституции стоял. За секундочку. Мы выйдем из штаба. Восколько вы, Иваш, выйдем. Я стану на транспорте Ленина и скажу громко, президент плохой. И я уверен, что ко мне никто не придет и ничего мне не скажет. Ну если рядом не будут подходить, ты можешь сказать это. Да, это тебя просто не заметят. Это их упущение, что они тебя не заметят. Ты можешь это сделать в октябрьском РВД, допустим, и там тебя заметят. Да, да, да. зайти в октябрьский РВД и рискнуть. Либо может. Сказать, что, ребята, что вы здесь делаете, да, президента плохой. Так что то, что тебя не заметит, это скорее их упущение, чем твое гарантированное право. Так, ну что... Вот случае я его реализовал. только оно не гарантированное. Скажите мне, пожалуйста, какой же у нас режим вообще вот в Российской Федерации? У нас сложно. Все очень сложно. У нас свой российский режим. Скорее демократический. Мне кажется, мне кажется, есть и оттуда, и Вас оттуда какие-то... Нет, Возди, это естественно, что они есть. Да, вопрос, что превалирует. Секретный режим, ты пиши гемокротическим. А в чем режим гемокротическим ты будешь? Права и свободы соблюдаются. Ну, в Москве права. Реально, сейчас происходит право собственности ликвидировано. Перед этим там был какого было, тоже ничего не заплатили. Какие-то бумажки, то это не единичный случай, это не подслуживание, потому что в себя это соблюдается. Второе. Право на жизнь, право на свободу перемещения, ну, за исключением тех, кто работает на службу в содержится в коммунистат решения свободы. Право на... Ну, права уже... Сотрудники полиции лишены данного права, например, на свободу перемещения. Все все будет через Москву ехать и по двойным тройным ценам. Это право оно есть, но ты не можешь его использовать. В смысле? Использовать. Нет, все, Нет, все же, значит, же надо смысле? говорить а о том... ограниченном в данном случае да. финансовым конкретном человеке, который может себе позволить или не может себе позволить, наша, наша система экономической ну, и политическая, мы с ты не можешь воспользоваться своим правом. Связано. Вот право зоны передвижения скажите а что вообще нужно сделать чтобы наша страна была вот демократической как вы считаете Сознание что... <сил> <сил> потому что вот я был... считаю что у нас демократического государства в принципе не может быть Поменять силу вот в силу как раз того что у нас в течение длительного времени исходя вот как я уже говорил из объективных основ существования нашего да мы все время будем скатываться к тоталитарному режиму вот у нас тоталитарный аспект, он в крови, действительно, заложен. Ну, я поспорил, вот, появились мы, молодежь, которые тоталитарный режим этот, ну, не нужен. Нет, я просто, крови, с, вот как историк по, по первому образованию, Это я понятно. о историю, да, Но рассуждаю. вы же не можете, посмотреть типа, в будущее, менталитет, он меняется Естественно, я могу люди, тенденции прогнозировать. Любые, в любой эпохе были люди, которые оставили демократические свободы. Герцена. Дальше, пожалуйста, идет народничество. Ну, вместе с Герценом Со -со социал-демократия, конец 19-го, начало 20-го века. Даже, в общем-то, две революции с 17-го года, опять же, оставили демократические права и свободы. Это 93-е годы, ну, это перестройка, это даже шестидесятечество. Есть небольшие группы, которые впоследствии либо подавляются режимом, либо смигируются. И, опять же, все скрытые користи. Но все равно, это, если, опять же, нашу историю, которая сугубо субъективна и мы не а говорим... Нет, история, том, история, том, история объективна, представление, а не субъективно. Если мы рассматриваем конкретно нашу страну, то и брать из нужную историю нашей страны, естественно, это рассматривать ее в, в общей картине. А и, если ну... мы возьмем историю Ивановской области? Ну это даже если, уже как Историю если... планету мы отмитаем, если, если мы берем историю Иванского. Иван Стоус, она у нас сформировалась по сути во времена Франсуа. Ну да. 1918 год. Столетие будем отмечать в следующем году. 18 год, опять же. Было бы здесь у нас демократическое развитие. Нет, вы сейчас не о том немножко, да. Мы говорим все же э, не об одном элементе государства, Обществу, а о государстве в целом. Это да. Естественно, это свойство, да. Вопрос только происходит. заключается в том, в каком направлении оно эволюционирует, да. То есть, да? То есть попытки, показывают. естественно, ну, а но попытки демократизации общества опять скатываются к его к тоталитаризации. Вот в чем. Главная составляющая вот вас, да, ну, вашего представления, я так понимаю, да, и моего. То есть здесь мы совпадаем во взглядах. Но ведь что-то нужно делать, чтобы общество было демократическим. Или нам неплохо живется и в тоталитарном режиме. Ну, а что а плохого-то? Ну, живем, живем. Это, живем так права человек, успеха, его безопасность. Вот. А, как правило, права и свободы, когда человек боится, что его безопасность будет как-то ущиплена что он рискует пострадать, он уже меньше обращает внимания на права и свободы. Потому что это уже стоит в иерархии потребностей выше. И если государство внушает человеку, что ему грозит опасность, то оно способ... может принять любые средства, любые меры по отношению к людям, к обществу. Ну, я либо внешняя пока... опасность, да, либо какая-то внутренняя, в том числе. Я -то не чувствую да. какой-то внешней опасности. Не знаю. Вы лично, может быть, да. Ты не чувствуешь внутреннюю опасность? Да, я недавно разместил пост на страницу уже тут, вот, когда ко мне полиция придет и меня пасат. Не рискуйте, зачем ну, это да. делать? Ну вот, и так что... Удалить если это. Если он не выскажет свое мнение, ему что, запрещено высказывать свое мнение? А вопрос, если это мнение не запрещено законом, тогда можно... Оно не запрещено законом, но тем не менее, закон как-то... Ну, наши власти могут подвергаться к его мнению, что-то найти экстремистское. Просто по Но в этом есть и положительный... Я готов. Общество может консолидироваться против общего врага. И таким образом, являясь... Противником, некое государство является противником для общества, который, в рамках которого, да, рамках которого общество, государство, в рамках государства. Вот вы знаете, толч, туда толч, туда, толчки да. к революциям какие были да, в пятом году? Я, Рабочие я пошли, <соединяйтесь> да, <соединяйтесь> конечно. Так вот, общество может сплотиться против государства, таким образом государство обеспечит одну из своих функций поддержания стабильности общества. А, а, но государство -то может пропасть в целом последствия Это да, это когда государство... А когда государство пропадет, а государство не пропадет? Потому что государство пойдет в одном из них? Ну, когда уровень развития общественных отношений будет настолько высок, что государство станет не нужно? Я имел в виду немного другое, что сменится политический режим, допустим. Сменится да. старая власть. Да. В этом плане пропадет, в смысле старая. А, в смысле... Сменится политический? Да, вот. но это как бы не знаю, вряд ли это решит проблему, типа... Или изменится класс, интереса которого группу, в интересах которой осуществляется власть. Причем толчок может быть любой. Я почему говорю, что вот в данном случае вы, и вы правы, да, потому что э, вот в пятом году что произошло? Люди пошли к царю, да, с прошением о даровании свободы. Были расстреляны. Это привело к революции. В с феврале семнадцатого года стали бастовать рабочие Петрограда. Все. На самом деле. Во, все, во всех остальных местах было более-менее спокойно. Но это привело к февральской революции, уничтожению правительства. Вообще. К смене режима, действительно. Я, честно говоря, когда мальчика задерживали в Москве за чтение там Гамлета, зарабатывал он не зарабатывал. Я думал, народ сколыхнется <сватит> вот из-за такой вот этой вот ситуации. Нет, не сколыхнулся. Ждем другого, значит, какого-то события. В году еще была проигранная война. Да. да, конечно, как причина. А там Первая 17, мировая как 17, причина, конечно. Да. Да, сейчас... А сейчас события на Украине, события в Сирии, но это не, не, но не, это не, не мировая, война, естественно, не которую не ведет непосредственно страна. Да. Наши солдаты там намного меньше, чем Первая мировая или Русская полная. Ну, денег туда, во всяком ]当然. случае, вкладывается. Ну, Опять же, мы приходим к тому, что есть внешний брат, то есть, который может сплотиться, но потерпеть и так далее. И ты будешь сплачиваться против своего украинского брата, с которым ты вчера еще в одной стране жил? Ну... Он, в массовой информации влияет так на общественное сознание, что украинский народ воспринимается, воспринимается как вражеский. Mm. Это есть у большинства. как ну, я, на самом деле, потому что, не думаю. Объясняю. Потому что народ ассоциируется с властью в сознании российского гражданина. Mm. И негативные отношения к власти отдельного государства автоматически порождает негативное отношение к народу. Ну к не знаю, может в целом ты прав, но у меня по крайней мере не так. Я могу бесконечно не любить либо российскую, либо украинскую власть, но м -м, русский народ я люблю украинцев тоже, в принципе, от имени как читаю. Конечно, это меня надо, так растянуто. Мнение личности индивида, но есть еще общественное сознание. Ну да. Там формируется большинством мнений отдельных людей. Ну вот это и есть часть политической системы, ну, да, которая у нас. Где тогда статистика, типа что большинство россиян там не любят украинцев. Это садится Ну, так, кстати, но... его видение показывают обратное. Когда у нас был разгар конфликта двенадцатого 14 года, мы голосовали за Украину. Это нигде особо не афишировалось, но вот этим. Нет, это было, не да, я помню. Мы голосовали именно за ним. Так что говорить о том, что в сознании ну, Российского была... гражданина. Пропаганда. Я понял, И теперь у нас почти все ненавидят украинцев. Нет, <говорит> мне кажется наоборот. Как молодец, раз молодец, был пик, когда был пик, это, наверное, был как раз год 14-15, возможно, во время <говорит> самой <говорит> ожесточенной <говорит> войны на Донбассе, <говорит> когда СМИ <говорит> просто крутило и крутило и крутило про Украину. Сейчас это даже меньше. Хорошо, <говорит> <говорит> а если <говорит> мы рассмотрим несколько <говорит> по-другому? Мы не будем брать Украину, потому что там прошло это быстренько. А мы возьмем Соединенные Штаты. В 1946 году началась холодная война. Так. Она продолжалась ну, фактически до конца 80-х формат. Формально, формально 80 -х -х 80 -х. 91 год, в 91-м годах. развалился Союз. Но ну, дело не в этом. Далее. Хорошо, хорошо, хорошо. Так вот, и это вот отношение негативное не только к существующей форме организации власти и форме организации общества, которое входило в Соединенных Штаты, которое противопоставлялось Советской системе, и сложившееся от этого негативное отношение к населению к этой страны, которая живет как бы неправильно отходит от единственно верного пути жизнедеятельности, оно сохраняется и сейчас. Ну, насчет американцев я все-таки с тобой соглашусь, но это даже дело не столько в неправильной жизни, а вот многие русские просто не любят их за то, что они разбомбили Белград в свое время. То есть в 90-е мы с ними вполне Дружественную политику вели. Ну, до, конечно, бомбёжки. Тут Был именно идёт вопрос. отношения, нашей культурного обмена даже, вот так правильно сказать. И Наш народ, он не расположен к культурному обмену с американским народом. М ну, мы смотрим не американские фильмы. Спорно, да. А, Носим американские джинсы Фильм. и едим в американском филоне, я с я с Культурный обмен, как раз, наверное, к нему склонность есть. А вот именно негативное отношение к самому населению, да, там, к самому государству, вообще ко всему, что именно вот бакировано, кроме, конечно, фильмов и еды, отношение негативное, да, и вряд ли это как раз вызвано там бомбежки Белграда, я бегу, потому что это эпизод, понятие всеобъемлющие. и мы рассматриваем не только действительно материальные или часть духовных аспектов, это все то, что создано человеком. И в том числе нормы и правила поведения – это тоже часть культуры. И именно отношение к нормам, правилам, которые существуют в Соединенных Штатах, оно для большинства населения чуждо. Ну, потому что большинство населения, наверняка, как раз застало ту эпоху Холодной войны. А брать молодежь, наверное, причем, я думаю, уже не только молодежь, а даже достаточно зрелых людей, которые, может, да. у которых молодость выпала как раз-таки на 90-е. Я, Я думаю, ну, они сказать относятся сказать. к Америке может быть не положительно, но вряд ли резко отрицательно. Я не могу сказать, что... Скажите, а что же все же нужно сделать, чтобы у нас в стране было вот? Ты сказать, несознательно? Да. А каким образом-то? А то Отделить а -то? СМИ от государства и чтобы в СМИ занималось образованием населения. СМИ не было С образование населения. Хотя бы цензуру, потому что цензура запрещена в Конституции. Стоп, что можно сделать в этом Владимира чтобы возможно, Ну, вот, вот я считаю, что да как минимум надо выросить, ходить выросить. на выборы. Я в прошлый раз говорил, как минимум надо ходить на выборы. А не каждый можно да, просто соблюдать да. конституции. Вы же говорите расширить наши, аспекты политического да, да. с, то с точки зрения государства оно дало все возможности, да, кажется да. формально. А во всем остальном мы сами виноваты во многом. Так ведь? Ну, да. Мы виноваты тем, что допустили развал НТВ. Народ это пригласил. То же самое он пригласил с остальными каналами, которые пытались сказать именно как вообще должна быть устроена демократия, как люди должны общаться, что происходит внутри страны. Хорошо. Ну где это Мы можем пойти еще дальше, и я сейчас скажу то, что можно быть остановиться плохо э, на этом стадии. Но ошибкой была то, что был допущен распад Советского Союза. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Это был отлаженный механизм, который при должном реформировании, мог перерасти в полностью демократическое государство. Потому что, как минимум, там, вот о чем мы уже говорили, политическое участие вообще желание, желание участвовать в политическом процессе у населения было на достаточно высоком уровне. Раз, была мощная экономическая база. Два. И, как сказать, перестройки у людей уже был настрой на демократизацию общества. Разве позволить республикам покинуть государство и самим управлять не является а проявлением демократии? А мы тут перейдем к, вотчему, к ООМ. В ООМ есть два основополагающих принципа. Неделимости, нерушимости границ, неделимости государства и право нации на самоопределение. И вот, что здесь будет главным, вопрос совсем другой. Нет, это то, Наверное, соблюдение нашей сейчас российской конституции нам даст очень серьезный толчок демократии, если мы ее будем полностью соблюдать. Нет, ну смотрите, действительно, политическое сознание раз, да, соблюдение законодательства на всех уровнях два, и стремление к этому. То есть, вот, ведь борьба с коррупцией это по сути дела соблюдение законов. На самом деле законы у нас неплохие. Вопрос только заключается в том, как они интерпретируются и исполняются или не исполняют. На пошло, то Конституция у нас соблюдается, потому что наша Конституция, по сути, пустая, мне ничего не сказано. Существуют федеральные конституционные законы, федеральные законы, которые уточняют, да, уточняют это как бы не противоречие Конституции, но могут утверждать абсолютно обратное. Конечно, мы только спускаемся вниз по уточняющим законам, да. И морковь, я считаю, с конституции соблюдать не нужно, потому что она уже соблюдается. Ну, и соблюдение законодательства в целом. Законодательства, я я законодательства в целом, да. Это, в принципе, тоже относится к сознанию, наверное. А? Это, наверное, тоже Конституция? На Нет, я имею в виду соблюдение законов. Соблюдение ну, законов? Они же все взаимосвязаны, все в одном ну, этом да. нарисовано. Ну да, отделение религии от Все государства, таки, но это у нас есть. Оно есть. есть, Конечно, в школе нет э, религиозных. Ну, в некоторых есть. Уже это правильно. А основа правооснования. Да. Типа у нас даже есть. Ну, я бы не сказал, что оно имеет какую-то религиозную основу, потому что, может быть, там кто-то изучается, но как культурный аспект, потому что не преподают, э, это служить служители культа, преподают учителя начальной школы. Ну, мне кажется, у меня сейчас, мне кажется нет, что, общем, что нет, это цель принципе, государства да. сейчас вот такая, просто навязать нам вот эту вот культуру православную, которая культуру, заставит и нас и быть и более пассивными, а, там, подчиниться власти, вот это вот. И ну, а скажите, у вас ну, я это очень я очень не Я ислам, ислам, ислам, он тоже изучается. например, я очень посмотрю на людей, которые э, в Татарстане или в Дагестане, или в Чечне, когда ребята, изучайте православие. Они не будут изучать будут изучать ислам, также можно изучать и буддизм. Э, конечно, Но и вообще, это... мне кажется, этот предмет полностью нужно убрать, потому что страна будет национальная. Вообще, собственно говоря, ну, у нас это... вот церковь отделена, и вообще можно убрать именно по ну, ну да, да. да. Случае, это... раз... все религиозные да, аспекты, да. они должны быть отделены просто. Но у нас, я говорю, их навязывают сейчас постоянно. В науке навязали уже, да, первая диссертация Законишь, была защищена. А -а -а Почему это скопление числа атеистов? Да, об этом тоже речь И идет. Создать 300, либо угадать закон скрепления чувств легко. Я испытал. Ну, нет, а, может быть, у вас вопросы какие-то ко мне есть. И есть. на этом закончим, как вы считаете? Девятый час времени. Вопрос. У меня нет. У меня были графики, но я все не вспомню. Надо записывать бы. Не, я записывал, да, но я их так тезисно записывал. Девушка, вот у нас сидит что-то скромно, так У меня был вопрос к тому, что вот у нас все-таки система, она а в моем понимании у нас одна партия – это партия администрации президента. Потому что все партии подчиняются всем указанным из администрации президента. По сути, по разделению, Да, и то есть, ну вот это такая гибридная однопартийная функция, у нас по сути в Государственном доме также одна партия администрации президента. Все, что они захотят, они проведут. Ну, все, что... это как раз захочу... проблема того, о чем мы с вами говорили, что э, на самом деле, Президентская республика, да, переход от смешанной республики к президентской, он и предполагает, что президент со всеми его структурами, а администрация президента, непосредственно структура президента, да, она и начинает вмешиваться в решение разных вопросов. Вот то же самое и касается Ивановской области, например. Всем рекомендовали создать, э, там, направления связанные с внутренней политикой. И все сразу под козырек. Это, это администрация президента сделала. Это, это рекомендация в кавычках администрации президента, от которой не посмел отказаться ни один, наверное, губернатор. Я, правда, про других не могу сказать, но Ивановский точно не отказался. И теперь у нас есть заместитель по внутренней политике, который вообще не, абсолютно нафиг не нужен Ивановской области. Вот. Но он есть, потому что администрация президент сказала. К сожалению, да. Это вот как раз один из аспектов формирования того политического режима, который мы сейчас с вами наблюдаем. Ужесточение политики. И это к тому же, как в демократическом здесь вот была о централизации или в предыдущем не помню, это было. О том, что контроль за всеми из центра. Не, не найду сейчас. Не, не вернется. Вообще опять же можно говорить о том, что нужно сделать, чтобы была демократия, сколько угодно. Но как понимать демократию, вот это самый главный вопрос. Потому что я сейчас вспомнил слово начальство, и на данном из выступлений, когда я сказал, что демократия – это есть власть народа. значит, что страны становится трудящейся. То есть э, демократия может понимать и так, что кто-то работает, тот то и участвует в политическом процессе. Кто-то не работает, тот не участвует. У демократии есть много определений, и в зависимости от того, как понимается демократия, такие цели, такие методы и избираются ее достижения. Ну это у каждого свое. Ну и я... Есть, что... <как> да, я абсолютно с этим согласен. Поэтому вероятно, что, по мнению определенных социальных груп, что сейчас это уже и демократия. нет ну смотрите да. вот наверное так в том в том варианте что вы приходите в октябрьский ровд до да, в, в отдел полиции номер два и говорите президент плохой к вам подходит э, там сотрудник полиции говорит, так давайте разберемся почему он плохой да скажите там что вы э, видите в нем плохого и что нужно сделать для того чтобы исправить эту ситуацию да? То есть вот таким образом, вот, вот может это и есть идеальная демократия. У нас есть статья со скорблением президента. Ну это мелочь. Ну то есть нет, ну есть такая уголовная статья. Нет, да. Как он будет искам? Ну вот недавно кажется, что он плохой. Это плохой. Это значит не срубнение. Нет, вот смотрите, вот вот вы выступаете сейчас против существующей власти то есть по сути дела да алексей навальный может, ну в идеале должен был приглашен быть к президенту с ним они бы встретились поговорили обсудили да что вас не устраивает меня не устраивает коррупция во власти хорошо давайте мы вас сделаем министром там по борьбе с коррупцией да пожалуйста боритесь с коррупцией вот это наверное есть идеал демократии по, -по моему или нет это очень сложный вопрос. Нет, там он не с президентом бы говорил, а именно с людьми. И люди бы дальше уже решали, что делать. Реагировать ему полномочия в парламенте, По пригласить на войну. Без проблем, он, да. Он, да он, как да. выступила Саша Спилберг, вот так же выступить на войну. Да, он почему бы вот это не сделать, на самом И деле. Опять же, это все вопрос политического сознания. Это речь о демократии. Мы сейчас говорим, да, о демократии а они о. Потому что можно позвать Навального, можно позвать Иванова, можно позвать Петрова, они выступят, поговорят. Может быть, где-то вверхах что-то и будет принять какое-то решение. Ты пытается что-то изменить. Отношения людей, если они не изменится, то это все будет установос. Опять же, вот Великобритания мне почему-то сейчас на ум пришла. Там ведь есть оппозиция ее величества, так называемая. То есть теневой кабинет, второй кабинет да, правительства, который именно включает членов оппозиции. И они тоже принимают управленческие решения, передают уже, соответственно, официальному кабинету, и он уже смотрит, нужно это использовать или нет. Потому что даже оппозиция, она может рационально же, и должна рационально да, какое-то зерно э, вносить в управление. Потому что если ты один находишься у власти, то ты, соответственно, не понимаешь интересов других людей. Да. То есть в первую очередь ты видишь свои интересы. А вот именно оппозиция и должна эти интересы проявить, показать. Но вот этого у нас, к сожалению, нет. Это, это система. А не один человек клинивается в систему. Нет, и несет... так, так вот, у них-то это вот есть, а у нас этого нет. Да? То есть вот о чем идет речь. то Что если бы у нас была реальная демократия, то это было бы именно так. Вы разбираетесь с полицейским, почему президент плохой, да? Навального приглашают в Государственную Думу, или он встречается там с председателем правительства, президентом, да? представители команды по, там, избир... ну, проходят конкурсные процедуры, они становятся руководителями каких-то государственных органов, предположим, да? чтобы показать, насколько они готовы реализовать свои задачи там и так далее и тому подобное. Но вот этого не происходит. Власть сконцентрирован действительно вот в одних руках в течение длительного времени и никак не, не хотят вот этого понять. У нас еще прозвучало почти в самом начале была такая фраза, что наше государство ничего не хочет, в отличие там, от того, что раньше хотели построить коммунизм. У меня а вопрос такой от чего по хотят по другие государства. Это по поводу идеологии, ну, наверное, говорю. Да, да, возможно. Чего хотят другие государства? Да, ну то есть вот они развиваются, вот как были перечислены те же Финлянди, Дания, Чавецы, да, чего они хотят? <с Designer> like, почему мы задаемся вообще вопросом, чего хочет государство? Может этот вопрос не нужен? Нет, а государство хочет или народ хочет? Опять же, вот вопрос. диалог, Ну, <investors> yeah. well, Государство это не только народ. Какая государственная идеология И не только власть. Ну, тут всё, конечно. Но ну, у них, наверное, вот как раз речь идет о благосостоянии. Или нет? нет есть, То есть, раз, есть у них цель именно построение стоит, общества благосостояния. Там уменьшение, например, рабочего времени в Швеции до 6 часов. Я давно это предлагал сделать в России, меня высмеяли. Да ты чего, мы за 8 не справляемся? Ребята, у нас э, э, этот, как его, потенциал используется трудовой на 25% по сравнению с Францией. Про Швецию уж говорить нечего. Сколько бы мы ни работали, толку никакого от этого не будет. Ну, наверное, сокращение на рабочего дня, это все-таки какая-то локальная, сука, да. Конечно, считаю, конечно. Можешь, конечно. Нет, оптимизация трудовой. Нет, оптимизация трудовой деятельности. А кстати, в коммунизме там пятилетку за сколько делали? За 4 года? За 3 года? В зависимости от того, какая ну да. Первую за 4 они хотели, по-моему, сделать. Цель. Нет, ну вот чего хотят другие Россия. страны, да? США хочет всемирного господства, наверное. Ну, как и... ну, у них Ну, нет, почему? У них же доктрина Монро, она всегда, по-моему, существовала. Как она была сформулирована, так она и, и существует. -то сейчас вышел из экологического совета. Это да. И вот раз вот раз поэтому все, все, все не понимают, что происходит там, в США. Там, там сменилась местная диалоги. Идеология восстановления а, было, могу, было могущества вызвать? Нет, даже, наверное, я бы назвал идеологией предпринимательства. То есть он считает, что это невыгодно, поэтому он и вышел. Ну, да. ну, то есть она... Но, тут вот смотрите, тут вопрос заключается в том, надолго ли действительно он удержится в кресле. <как> Потому что уже процедуры импичмента запускаются. Вот, и народ, видите, народ все меньше за него хочет голосовать. Что-то он напортил там всем. Да. Но ну вот, вот что, а х... Индия, например, что хочет. Индия. Нет. Просто развиваться. Ну, я, я вот честно скажу, я не знаю, что хочет Индия. Вот Китай, по-моему, хочет э, просто расселиться и все. Вот. Ему, ему территории нужны. А... Считаю, да, вот заговорил, можем... вот как раз вот, э, коллега заговорил о э, конце существования Советского Союза, и у меня на самом деле в то время еще была мысль, а мы должны почему, почему бы нам не развиваться именно по пути э, Китая, да? то есть при наличии официальной коммунистической идеологии, предпринимательство там, развивается по полной программе, то есть, по программе, да. То есть да, да, и теории. они работают, а самое интересное. Широко. Вот. Я говорю, я о китайском, вообще о Китае узнал впервые о том, насколько он велик в 2003 году. Когда первый раз я побывал в Египте за границей и там увидел кружку какую-то египетскую, да, на которой было написано «Made in China». Я тогда, нифига себе. Или там фигурка какая-то фараона египетская. В общем, короче, я в шоке был. Но там тоже есть свои переработки. То есть вот у них та же самая переплановая... Экономика привела к тому, что у них многие города застроены как. Нет, я согласен, не без проблем. Ни одной страны нет без проблем. У Все той же Норвегии и Швеции нет. проблем немерено. Просто здесь мы должны говорить, понимаете, о уровне благосостояния людей. Вот чего хочет наше это государство? Оно хочет, чтобы мы были, чтобы мы жили хорошо, или не хочет? Вот в чем проблема. Наше к да. Сударство. Каждый свои да. да вот. Потому что, когда Ельцин заявил о приватизации, да, а вот о ваучеризации к чему это привело? Ни к чему абсолютно. То есть каждый будет владеть кусочком своей страны, говорил Ельцин тогда. Вот вы ваучер, получили, все, вы теперь владелец. К чему это привело? Ни к чему абсолютно. Вся эта приватизация пшиком обратилась. Ну, то есть только обогатилось люди, только несколько человек на этом. Люди просто не понимали, что такое ваушер. Некоторые его до сих пор хранят. Думают, да. Но, сих но сих раз раз идея раз. была, вот для меня идея сразу была неправильная. Мне было тогда лет сколько? 18 лет, да, 20 лет я сказал, мне, ребята, что-то не то. Ну, во-первых, тут была ошибка, точно, что ваучера давались правый идеи способы. Ну, а каждый гражданин не мог право получить. Ну, а основная масса у нас уже правые идеи способны были. По-моему, в, тюрь, в тюрь, тюрьмы кто были. Я не, не помню, давали или нет. У нас просто никто не в тюрьме не сидел, поэтому всем дали. Но толку-то от этих ваучеров не было. Вот родился ребенок. Гражданец страны. Да. Не правоспособен. Ну Нет, детям давали тоже, на детей, по-моему, давали. Давали, давали на детей. Совсем? Совсем, да. Ну ладно, а толпы-то никакого нет, вот в чем проблема-то. Нет, вот ну, что... Не так сказать, если не, да, потому что для нас это вообще было непонятно, что это такое. Кто-то две Волги хотел получить на этом, кто-то вообще ничего не получил, соответственно. Так, ну что, есть еще вопросы? У меня это... Ну, опять же, тема такая общая, согласитесь, да, для того, чтобы, в принципе, понять, что у нас в государстве есть определенные действительно гибридные составляющие всех режимов, вопрос только заключается в том, какие из них превалируют да, и в тенденции будут превалировать, к чему э, движется наше государство и что с ним может дальше произойти. То есть тенденции. И как мы можем в этом участвовать? Что мы можем сделать для того, чтобы изменить ситуацию в стране, э, в семье, я не знаю, там да, в городе, в лучшую сторону? Вот. Для того, чтобы и в том числе изменился чуть-чуть вот этот вот политический режим и политическая система. Пришла в нормальное состояние. Что сейчас она ненормальная, как мне кажется. В любом случае, вообще в тенденциях она одна, демократизация всегда была это все. Ну, я вот говорю, что вопрос во времени, потому что через сто лет о демократии может вообще никто не вспомнить. Но, но мы до туда не доживем, поэтому, в принципе, чего об этом рассуждать. Потому что когда у нас собирают ректоров вузов, уже старенькие говорят, к 2035 году мы создадим здесь Fashion Net в Ивановской области, я просто смеюсь, потому что многие не доживут просто до 2035 года. Поэтому что им тут рассуждать, будет что или нет. Вот. Но по крайней мере то, что сейчас происходит у нас, да, вот, мы об этом тоже поговорим в рамках уже взаимодействия, глобального взаимодействия в мире. Если вопросов нет, давайте закончим на сегодня. Как вы считаете? У меня уже жена звонит, уже требует домой. Жена решила все вопросы, да, сказала. Все, расходитесь, Крову устал.